hi guys welcome back to June display react so for today's video reaction let's go to one of our favorite country which is Russia previa and spa Russian friends how are you guys up here doing fantastic and amazing and the title of this video as you can see on my thumbnail is depending South osisha uh told how to deploy a Georgian column and credit to the owner also with a video to rin TV news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 Самый известный, пожалуй, снимок о войне в Южной Осетии только сейчас удалось раскрыть тайну, которая заставила весь мир восхититься Man, so этим российским солдатом. Не нужно 300, достаточно одного, писали иностранные газеты, you сравнивая с right wow. Один пулеметчик тогда остановил и развернул целую колонну грузинской армии. Его искали несколько army. лет и думали, что он погиб, но вот только сейчас выяснилось, что толпала толпала. и Брашев спокойно живет and and в Австралии, а в 2008 году и был тем самым. Пулеметчиком Дмитрий Вахницкий. А подвиги, у которого нет срока давности, как и награды, сурс... пока тоже нет. Август 2008 го пригорят горе. На пути колонны грузинской армии три российских бойца. Пулеметчик до последнего стоит во весь рост. Давай понять, дальше никто не пройдет. И только в последний момент ложится, готовясь стрелять. Эти кадры стали известны лишь потому, yes. что вместе с военными в колонне оказались иностранные журналисты. Но имя пулеметчика до последнего времени почти никто не знал. Вот он, скромный тазбалат и Брашев. 40 около часа этот плелся. Они мне сказали, типа, уйди well, с дороги. Я говорю, я не уйду, Можешь like, Можешь проехать, если только уберечь меня отсюда и все. Oh. А так нет. Около пяти лет назад кто-то загрузил видео в интернет Но в описании указал не то имя Смелостью Ибрашева восхищались, считая, что он Даши дорджиев Из Бурятии и уже умер Тазбалат на самом деле казах из Астрахани Это Там у него была. жена и две дочки Мой коллега Игорь Прокопенко долго искал пулеметчика И оказалось, его имя оставалось неизвестным Потому что сам Ибрашев героем себя не считает Мы отнеслись к этой информации с большой осторожностью Потому что приш... прошло много времени И мы много времени потратили Спит, на, на то, чтобы установить Действительно для того. Но я вот сегодня могу сказать, у нас еще нет ответа из Министерства обороны, поскольку очень долго идет запрос, да, но исходя из тех материалов, которые мы получили, там, я видел его удостоверение личности, где видна запись, где он служил, и что он действительно в это время был, вот в этот период в Грузии, на территории Грузии. Вот потом мы нашли его командира, мы нашли его сослуживцы, которые подтвердили, что действительно, да, это он, что все действительно именно так и происходило, как в этой публикации. Человека на видео искали и в Бурятии. Депутат Госдумы от региона и председатель Совета ветеранов. Но так никого и не нашли, пока кто-то не подсказал, что видел страничку Ибрашева в соцсети, на которой он уже и не пытается кому-то доказать, что он это он. Была получена информация, что движется военная колонна. Uh, с этим... Uh... Приехал вот такой э, человек, как э, Юрий Владимирович Танденко. Он один приехал, сказал, что ему нужно срочно пулемётчик, помощник пулеметчика и стрелок. И они вчетвером на УАЗике выдвинулись по этой дороге э, от горя в сторону сенен И э, по этой дороге они встретили вот эту грузинскую корону. И э, там у них состоялись переговоры. То есть вот, полковник пошел встречаться. Ему дал приказ стоять на середине дороги В открытую с пулеметом и не двигаться С места, то есть он выполнял приказ wow. Это не какая-то была самодеятельность Своей решимостью Тазбалат Брашев Спас жизни не только российским миротворцам Но и грузинским военным Избежав боя и проведя длинные переговоры Колонна отступила Леонид Ивашов вспоминает В августе 2008 российский генштаб переезжал в новое здание У многих просто не было рабочего места Поэтому принимать решения часто приходилось на местах Рядовые солдаты и, млад... и командиры, и младшие офицеры принимали решения на уровне там, лейтенанта, капитана. И вот именно вот эти ребята, они первыми стали останавливать грузинские колонны, стали защищать мирных граждан. Так, как Тазбалат и Брашев. За свою смелость он награды, кстати, так и не получил. не забирал, он говорит, мне говорит, фамилию дайте как... его на сейчас записал. Военный билеты потом, когда в часе приехали, забирали то, что вот, все, будем награждать, награжденную слово хотим наградить. Ну, как бы, все, забылось. А потом наш полк расформировали, сделали бригаду. Зато наши иностранные коллеги рассказали о случае на дороге в горе всему миру. Тогда газеты вышли с заголовками. 300 спартанцев не нужно, достаточно одного русского. Дмитрий Вахницкий, Валерий Ибрагимова, Известия, специальное для рен -ТВ. He is truly an amazing and incredible soldier, like protecting with those people also. And I hope that the people and the government will comment with uh, how these soldiers work and protect and like just the bravery that you can feel and see in this video. The really strong and stance still and like just to protect with other soldiers that's incredible and amazing. Okay. That's why I really like those people that they really stand on their ground. That he really thinking not just with himself, but for the country and for the people and for the other soldiers just to protect and just truly a remarkable and bravery and courageous of doing that and such an amazing way of like showing to the world. And this is how you protect your people, you protect your country. Bravo and Kodos. And I hope guys, you enjoyed watching with this one because this is a truly a magnificent and a nice video to represent and to show to the world, to show to the young minds that you really have to be strong, you really have to be trained and to be the best of your country, because you really have to, uh, to protect and you really have your rules also in the future that you need to protect in your country and like Russian or part in uh, Russia or wherever it is, they really know how to fight and how to stand and we have this principle also oh my god goodness gracious i enjoyed watching like this video because you really get some moral lessons at the end of the video you will learn something that are uh, these people there are people in our country that really are willing to die themselves just to protect and just to honor with with the country and for the people and that's remarkable of them wow astonishing video i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 E aí